Марина Йени. Да. Я правильно все говорю? Все верно. Маринка. <свеч> да. да. Все есть. Мариночка. Да. Поздравляю вас. Спасибо большое. Вот Фотографируйте нас, кто хочет нас фотографировать. Пожалуйста, что вы хотите сказать по этому обучению? Вот Скажите, что вы увидели, например, отличия между вот первым этапом обучения, помните, у нас было два дня, и вот сейчас мы занимались практически четыре недели. Что изменялось в процессе вот да, этого времени? Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас лично, потому что такое внимание к нашим персонам, к нашему коллективу, понимание нас, юмор к месту всегда. И это дает подъем душевный, эмоциональный, и хочется приходить. Если бы были бы вы другим, сто процентов знаю, что посещаемость у нас точно была бы не такой, как обычно. Да, у нас сто процентов посещаемости. Огромное спасибо девочкам, потому что когда встречаются одни менеджеры в своем соку, да, варятся, это одно, а когда ты видишь людей, с которыми непосредственно, конечно же, тебя сталкивает работа, но с этими людьми в жизни ты не встречался. Оказывается, все такие позитивные, все такие хорошие. От вас есть чему поучиться, девчата. Спасибо огромное. Я сидела на вострефушке. <смех> привыкшие, вроде бы как Вячеслав учил отвлекаться, да, только вот делай свое дело и все, но все равно не получается, потому что столько интересного слушаешь. Из каждого от вас, из ваших уст вылетают очень правильные вещи, и которые я, допустим, своим девчатам точно буду, ну, научу внедрять. их, да, внедрять в их работу, научу их применять, в жизни. Огромное сожаление хочу выразить, что моих девчат не коснулось это обучение. Угу. Я надеюсь, что это не последнее наш с вами именно вот в нашей фирме, да, наше, нашей в компании, в компании, да, да в сети Золушка. Угу. Не последнее наше обучение, потому что я бы хотела, я бы указала там контактные лица, угу. которые бы, я хотела бы подтянуть угу. на уровне нормального, замечательного. Энергичного продавца Какими сейчас являются ваши Наши студенты. Э, студенты Выпускники да. Да. Вот. А так вот действительно Сожаление в том, что ну, у меня Магазин немножко Другого направления Мы угу. там без буклетов У нас немного в этом плане вроде как сложнее угу. Какие-то пункты у нас не получилось Выполнить, потому что там у нас Категорически запрещается Раздавать какие-то буклеты, связанные Со словом «Золушка» Сходящий потом. Да. Угу. А в принципе научить работать с продавцов, ваши курсы помогут. Да, спасибо, спасибо. огромное. Применяйте, спасибо. Применяйте. Применяйте. Девочки, значит, спустили. вам напутствие, кто к нам уже, как говорится, не дойдет, в смысле на обучение, кто закончил обучение и получил сегодня сертификаты, Хочу вам дать напутствие. Я хочу, чтобы в вашей жизнь. Каждый из вас, у каждой из вас в жизни всегда были люди, которые искренне желают вам помощи и помогают вам. И чтобы вы, каждый из вас, был всегда высоко по шкале эмоциональных тонов. И вам эта жизнь, которая в дальнейшем у вас пройдет, приносила радость и удовольствие. А все остальное приложится. Хорошего вам дня и высокого